никакого дефолта не будет, потом как херак, все обвалилось. Отдыхаем, ребята, мы национализируем вот э, уходящие компании, да. Очень тонкий подход. Будьте сейчас особо внимательны. замещение в самом разгаре. Шашлык-машлык, давайте, это же прекрасно. Ты Друзья, вы знаете, что YouTube доживает последние дни, поэтому прямо сейчас остановите этот выпуск, остановите этот выпуск и подпишитесь на мои чертовы резервные каналы, чтобы мы не потерялись. Ну а я по традиции начинаю с хороших новостей. Из московского зоопарка хороших новостей больше нет, зато есть из красноярского. Короче, у пары и диповых тамаринов родился детеныш. Кто такие этот тамарины, я не знаю, но детеныш, это же прекрасно. В текущей реальности отсутствие плохих новостей — хорошая новость. Слушайте, Босния и Герцеговина не будет вводить санкции против России. Понятно? Об этом сообщил член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На этой неделе отдыхаем, ребята, поэтому... Шашлык-машлык, давайте, все нормально, давайте используем как следует это время, понятно, да? Конечно же, санкции против России от Боснии и Герцеговины, ну, вряд ли сильно бы повлияли на Россию, да? Но вот черт побери, до сих пор вот эта вот клоунада, которая идет, да, вот это вот присоединение массовое, кто еще б, станет в строй тех, кто против России что-то там предъявит, вот. Поэтому я Боснию и Герцеговину сердечно обнимаю, хотя бы вы нас, братья мои любимые, поддержали. Средства населения в российских банках в феврале снизились на 1,2 триллиона рублей. Это целых три с половиной процента, сообщает Центробанк. В общем, традиционно, как только кризис, как только власти приходят и говорят, все будет хорошо, все закупают гречку. Потом другой представитель власти приходит, и говорит, да нет, все-таки все будет хорошо, снимают все деньги, наличные в банках, в общем и так далее. А кто застал тогда в восьмом году, когда Ельцина спросили, так дефолт будет, он говорит, никакого дефолта не будет, блядь, я гарантирую. Потом, как Хирак через неделю, блядь, все обвалилось блядь поэтому люди в России научены этим опытом, поэтому если говорят, что никакого дефолта не будет и так далее, на всякий случай надо снять наличные и сложить под матрас. В общем, это стало знаменитой русской забавой, да, в любой кризис мы опустошаем банкоматы, банки, стоим в очередях и так далее, потом кризис утихает, мы начинаем, так сказать, заносить в банки эти наличные обратно, туда-сюда, туда-сюда, помните, туда-сюда обратно, о боже, как приятно. Возможно, это такая русская забава. Я так скажу, в девяносто восьмом году финансовая система была негодная, и тогда вообще все рухнуло, тогда это было целесообразно. В 2008 году уже это не надо было делать, все работал, а сейчас тем более все работает, сейчас природа кризиса другая, другая, они не то, что финансовая инфраструктура в России там сломалась, что-то не работает, нет, другая природа, понимаете? Так вот вы меня спросите, адекватное ли это решение бежать в банк, снимать наличные и под матрас складывать. Я вам так скажу, нет неадекватные, но я на всякий случай тоже сложил подъехали разъяснения, что можно, а что нельзя делать в экстремистской организации типа Instagram и Facebook. Короче, смотрите, в России десятки миллионов пользователей этого Facebook и Instagram, да? Хоть он уже заблокирован Роскомнадзором, но через VPN люди продолжают пользоваться и так далее. Я думаю, здесь много людей, кто продолжает пользоваться. Так вот, будьте сейчас особо внимательны. Смотрите, на вопрос, можно ли делиться ссылками на свои или чужие профили или посты в этих соцсетях? отвечаю. Теоретически это распространение материалов экстремистской организации, то есть участие в деятельности экстремистской организации. Понятно? Вот так. Поэтому, если вы шерите какую-то ссылку, распространяете или профиль какой-то свой отправляете в фейсбуке другу, знаете, что вы пособник экстремистской организации. Вот так. А еще нельзя распространять логотипы фейсбука, Instagram, компании Меты, ну, понятно, вот нельзя. А логотип у Меты это такой знак бесконечности. Вот если его вот так повернуть, будет что? Восьмерка. Вот, Ха, интересно, открытки на 8 марта тоже будут вот это символы мета? Неизвестно. А вот что делать, если у тебя есть акции мета? Ну или Facebook. Вот у меня сразу скажу, есть такие акции на 20 тысяч долларов почти, что вот. Что мне делать? Я вам скажу, что дело в том, что с момента вноса мета в реестр экстремистских организаций, а это произойдет через 10 дней, да, все, наступит ответственность, поэтому где-то у меня есть еще 10 дней, чтобы решить срочно продать эти акции или что-то с ними сделать, или может быть подарить. Может быть кому-то нужно акции МЕТА, так я подарю, пишите мне здесь в комментарии. <толк> <толк> <пл> В Финляндии задержали 21 яхту, предположительно связанную с российскими бизнесменами. Откуда в Финляндии яхты? Я чуть не помню. Предположительно все они связаны с российскими бизнесменами, попавшими под санкциями. В общем, короче, если выяснится, если они принадлежат попавшим под санкции россиянам или компаниям, то эти корабли могут арестовать. В общем, никак не могут успокоиться. И на самом деле вот эти яхты и экипажи, которые на них, они сейчас вот из одного порта в другой выходят, их везде выгоняют, пытаются арестовывать и так далее. Наверное, поэтому они все в Финляндии оказались. Думали, там пристанище, а там вон какое пристанище, ловушка. На самом деле, все это оказалось одной большой ловушкой. И где бы ты ни был, да, международные воды, но долго ты на яхте в международных водах проплаваешь? Надо же в порт прийти, водой заправиться, топливом заправиться, продукты заправиться и так далее, а в порту тебя хлопнут. Вообще я их смен. я 17 лет занимался яхтенным спортом и все, что связано с яхтами, меня просто вот очень сильно резонирует. Да? И у меня тоже есть яхта Мироме, она стоит в Санкт-Петербурге. И мы иногда выходим в Финский залив, ставим парус, идем, это так... Теперь когда я выйду в Финский залив. Буду зыркать по сторонам, не дай бог нас там арестуют. Поэтому я надеюсь, вот эти все аресты там, это все не дотянутся до Санкт-Петербурга. Блумберг сообщает, британское правительство готовится временно национализировать местное подразделение Газпрома. Вот временная национализация, но ну, времена, как бы сказал Познял, вот такие времена. Дай подержать, а ты пока вот побудь, вот, а я пока подержу. Нормально, да? В общем, короче, речь идет о Газпром маркетинг, трейдинг, ритейл, ЛТД. Блумберг пишет, что внешнее управление дочки Газпрома могут ввести из-за растущего давления со стороны компаний, сворачивающих бизнес в России. Ну что, ответка? Российское правительство говорит, мы национализируем вот уходящие компании, да? Британия тоже говорит, ну а мы национализируем временно, да, подразделение Газпрома. Видите, какой термин придумали? Временно. Сейчас под этот вот шумок, под эту дуду, под этот кризис, под это политическое противостояние происходит огромные схемы перераспределения имущества. Британцы очень изощрены в своих подходах. Про временную национализацию я узнал первый раз. Это очень тонкий подход. Временная национализация. Дай поддержать. Временно охрененно, просто, ну красавчики. <с> <с> Идем дальше. Иностранцы начали искать, на кого оставить свой российский бизнес. Эксперты рассказали, как иностранцы ищут в России партнеров по управлению бизнесом. То есть реально, многие вынуждены уйти, выполнив там предписание своего регулятора, и они сейчас ищут, на кого оставить бизнес, чтобы его не разворовали тут банально, чтобы процессы остались и так далее. Ну, ребят, иностранцы, если вы сейчас меня смотрите, если вы реально ищете, я могу вам помочь найти российских предпринимателей, ну, крутых бизнесменов, которые возьмут временно, временно поддержать вас бизнес. Это резиденты Эквиум-клуба. Поэтому это либо вам информация, либо вашим знакомым, друзьям. Короче, передайте тем, кто ищет, Клуб Эквиум, в данном случае, берет ответственность на себя о поддержке нашей экономики, чтобы экономика не крякнула, блядь, а то сейчас все разбегутся и все крякнет. Правительство России приостановило проект северного широтного хода. Что такое северный широтный ход? Это инфраструктура северных железнодорожных путей. Предполагалось, что по северным регионам пройдет специальная железная дорога, на которой, по которой будем возить 35 миллионов грузов в год, 35 миллионов тонн. Теперь этой железной дороги не будут и, по сообщению правительства, деньги пойдут на компенсацию инфляционного удорожания более приоритетных строек. О чем говорит отмена этого крупного инфраструктурного проекта? О приостановке в развитии страны или о турбуленциях гигантских, которые случились за последние недели. Ну, смотрите, действительно, ведь этот путь на 34 миллиона тонн в год был рассчитан на что? Чтобы возить китайские товары куда? В Европу, что пропускная способность, 34 миллиона тонн выросла, а теперь-то возить ничего не надо, Европа ничего не принимает, ну, или торговые операции сокращаются. Поэтому кто-то назовет это жопой, а кто-то своевременным реагированием правительства. Ну, а я бы хотел вот сейчас о чем сказать. Вот многие мне пишут, мы оскорблены вашим названием вот этих всех трудностей словом жопа. Ну а как еще назвать эти трудности? Напишите мне в комментарии, какое слово вы предлагаете мне употреблять, характеризуя всю ту гигантскую турбуленцию, которая сейчас случается. Давайте вместе подберем более подходящее слово, я согласен. Попа что ли называть? Попа-то вот такая вот, а жопа вот она вот такая вот. Поэтому все-таки мне кажется, что трудности у нас вот большие все-таки, они такие. Все будет хорошо, не волнуйтесь. Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по выплату купона по евробандам на сумму 65 миллионов долларов. Вот так вот говорится в сообщении министерств. В общем, смотрите, помните, несколько дней назад я говорил о возможном дефолте, о том, что деньги якобы отправили, но они еще не дошли. Так вот, Деньги пришли, поэтому пока что вот никаких вот таких вот элементов, что может вот, вот возникнуть технический дефолт, нет. Ждем 15 апреля, потому что вот до середины апреля на самом деле все прояснится окончательно. Буду держать вас в курсе. Друзья, Макдака замещение в самом разгаре. Короче, сегодня рэпер Тимати подал заявку на грант мэра Собянина, чтобы создать в Москве сеть точек фастфуда. Вот смотрите, какое предпринимательское мышление у Тимати. Подсуетился и теперь откроет закусочные не на свои, а на мерзкие деньги. Ну, мерзкие, ну, в смысле от мэра. Вот. И второе давайте пофантазируем, какая кухня у него будет. Ну, вряд ли у него будет Black Star бургер или там что-то там, бургеры, вот это американская еда, вряд ли, да? А что у него будет? Может быть блины, может пельмени, может манты, может еще что-то, да, это, кутабы там, я, я не знаю, что у него там будет. Напишите мне в комментарии, что вы думаете будет у Тимати в закусочных. Все, а мы посмотрим, что на самом деле будет, и тем, кто ближе всего будет, кто угадает, пойдет ужинать к Тимати на своей. Каждый раз я хочу вам подать эту третью мировую финансово-экономическую, биологическую, информационную мировую войну в некотором таком виде, чтобы вы все-таки сохраняли хорошее состояние, не впадали в жертвенность, не впадали в такое состояние, все пропало. Я делаю свои новости со специальной подачей чтобы эти новости мотивировали вас оторвать задницу от стула, улучшить свое благосостояние, улучшить свою устойчивость, да, и быть готовым ко всему. Я уверен, что вместе мы справимся со всеми трудностями, которые нас ждут, а трудности будут большие, но мы с ними точно справимся. И поэтому сейчас традиционно заканчиваю свой выпуск словами, мы вместе будем размножать хорошее, и плохому тогда места просто не останется. Я в огне!